Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я хочу затронуть тему, в чем смысл и цель жизни человека. Понимать и разуметь, и разуметь смысл и цель собственной жизни чрезвычайно важно для каждого человека. Это настолько важно, Насколько важно понимать для капитана корабля смысл плавания и конечную точку маршрута плавания. Куда и с какой целью плыть. И если капитан не знает, куда и зачем его судно движется, то его можно назвать с полной уверенностью идиотом. Если капитан не знает, в какой порт ему плыть, то корабль никуда не приплывет. Он бесчезный, исчезнет где-то на бескрайних просторах океана. А если человек не знает, куда ему идти по жизни, то он и никуда не придет в итоге. У нас большинство людей в стране не знает смысл и цель своей жизни. Отсюда и растут многие у всех бед в нашем обществе. Люди толкаются локтями, мучают друг друга, пытаются других подчинить себе потому что они не имеют понятия, зачем они родились на этот свет и на что им надо тратить свои усилия. А многие закаменевшие в атеизме так и отвечают на вопрос о смысле жизни, что смысл жизни в ее бессмысленности или никакого смысла нет. Или еще проще, смысл жизни в том, чтобы посадить дерево, построить дом и родить сына. Более бессмысленных и утопических высказываний я еще не слышу. Деревья, кстати, могут размножаться и без нашей помощи. Мы, старшее поколение, в ответственности за то, что выпускаем молодежь в жизнь не разъясняя, что им надо делать и что их ждет в будущем. Поэтому нередко жизнь у беспечных людей заканчивается катастрофой, одиночеством и бездонным отчаянием. Да порой мы и сами не имеем представления о смысле жизни. Люди часто говорят, что Государство об этом должно заботиться. Но ведь мы сами и есть это самое государство. И если мы не считаем себя государством, тогда мы и наши дети на этой земле, мы посторонние люди. И тогда уже не мы управляем нашей страной, а случайные люди управляют нашей жизнью на этой земле. Невидимые злые силы берут бразды правления в свои руки, и доказательством тому служат известные с давних времен по сей день документально зафиксированные множественные необъяснимые научно случаи постригиста, барабашек, дымовых привидений и многих других случаях свидетелем которых были десятки и сотни людей. эти незваные гости реально и физически и психологически могут воздействовать на предметы людей, причем могут вытворять такое, что на что не способно, Никакая человеческая фантазия и сила десятка и мужчин. Об этом написаны десятки документальных книг, сняты фильмы на реальных и ужасающих фактах, проявленных этой злой силой. Наука это отрицать не может. И объяснить, хотя бы теоретически, тоже не может. Это можно легко объяснить только христианство В следующих выпусках мы будем рассказывать подробно, останавливаться на этой объективной реальности злых сущностей, НЛО, барабашек, которым люди и наука не предают, серьезного значения. Зло это не абстракция, это реальная, очень мощная интеллектуальная и физическая злая сила, и только христианство может реально влиять на эти силы зла, цель которых починить как можно больше бед людям. Все христиане должны объединяться в союзы и общество под руководством единого Царя и Бога нашего Иисуса Христа. В этом и есть одна из самых главных задач христианства – объединение в церковь. Только в единстве и сплоченности сила христианства. Каждый в отдельности человек – ничего не может изменить в этом мире, как говорил апостол Павел в послании к Офесеям, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего против злобы духов поднебесной а делу христиан накопилось больше чем горы по мирам каждый христианин должен хотя бы пылинку но каждый день делать для общего дела. Единение христиан, оно представляет собой церковь. Церковь – это не кирпичное здание с куполами, а содружество христиан, имеющие свои христианские задачи и цели. Христиане должны объединяться в церкви, чтобы добро торжествовало в обществе, а не зло, чтобы процветали истина и справедливость. Господь первую скинию собрания для того и повелел поставить, чтобы люди встречались общались под Его именем и покровительством, вспоминали о Его божественной силе и Его заповедях, чтобы чувствовали себя единым, и сплоченным обществом. Обряды в церкви имеют второстепенную цель. Богу они вовсе не нужны, а первостепенная – это единение христиан, когда дети Божьи собираются вместе, общаются, радуются, делятся своими проблемами, помогают друг другу. Сегодня христиане сильно разъединены. По сути, они сегодня живут каждый сам по себе. Каждый за своей отдельной печкой. Некоторым христианам уже и не под силу лайк под видео поставить. Это уже для них как бы непосильная задача. Итак, в чем же состоит смысл и предназначение или цель жизни каждого человека? Цель жизни земной имеется в виду. Или человек – это трава, родился, вырос, увял и исчез навсегда. Как говорил пророк Давид в Псалме 36, «Ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут».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 Библия открывает нам глаза на очевидное, как говорится, что итог всякой земной жизни – это могила, тление, пыль и прах. Да, итог у всех один и тот же. Будь ты хоть самый главный царь на земле, или последний нищий. Будь ты хоть самый мудрый на свете или самый глупый в мире, раб или рабовладелец, для смерти нет никакой разницы. У смерти нет вкусовых рецепторов и разделения на бедных и богатых, на умных и глупых. Земля, как говорится, всех сравняет под одну гребенку. Однажды святой преподобный Макарий Египетский, годы жизни 300-й 391 Нижний Египет, возвращался после воскресной церковной службы домой. И когда он подходил к своему скромному жилью, увидел, что какой-то незнакомый человек из его жилья поспешно выносит и привязывает его нехитрый домашний скарб, то есть домашние вещи, на рядом стоящего ослана. Знакомец торопится спешно увязывает вещи, они падают, воришка нервничает. Макарий подошел и стал помогать этому знакомцу, увязывает свои вещи на ослика. столик, табуретка, кушинчик, подстилка и так далее. Когда все было увязано, человек поблагодарил Макария за помощь и поспешно стал удаляться. Макарий посмотрел ему во след, перекрестил на дорожку и сказал, ничего мы в этот мир не принесли, когда пришли сюда. И ничего с собой не возьмем, уходя отсюда, вздохнул и с облегчением пошел отдыхать в свою уже более просторную келью. Так в чем же тогда смысл нашей жизни, если мы с собой ничего отсюда взять не можем? В чем же. Промысел Божий для человека в этой жизни. Работал ли человек как уючная лошадь всю жизнь и построил для себя уже пять дворцов или валял дурака всю жизнь на заваленке, собирал ли по крохам мудрость и грыз на, на гранит науки или... Как был, так и остался бабабом. Боролся ли за зло и справедливость, или отсиживался хорьком в теплом и укромном уголке за печкой. Что же с собой возьмет каждый в тот последующий мир иной? Кто-то хвастается, я вот заработал много денег. А я отвечу, это хорошо, но все, что ты заработал, через некоторое время для тебя превратится в ничто. Но если бы ты сегодня сдвинул хотя бы одну пылинку для Господа, это с тобой останется вечном, И эта пылинка уже сегодня больше, чем все сокровища мира, которые скоро, скоро превратятся в пыль и пепел. Если ты помолился Господу Богу сегодня, этот день останется с тобой навсегда». А если не помолился, то в лучшем случае этот день будет вычеркнут из твоей жизни как дар, растраченный напрасно. Как писал Александр Сергеевич Пушкин, дар напрасный, дар случайный. Жизнь, <къем> зачем ты мне дана? Или зачем, судьбо, судьбою тайной, Ты на казнь осуждена? Цели нет передо мною, Сердце пусто, празден ум, И томит меня тоскою Однозвучной жизни шум. Какой смысл излишне трудиться и потеть, если ничего материального с собой взять не можем? Нам не надо в этом мире иметь все лишнее, что нас только обременяет и отягощает на пути главной цели в жизни для человека – войти в Царство Небесное. А весь смысл в том, что мы, как ученики, пришли в эту школу жизни, поучились, и все выходим из нее, взяв с собой только свою личность. Кто 10 лет отбыл, а кто два года, ему сказали «хватит, с тебя дружок достаточно». Занятия прошли, но ученики ничего материального с собой не вынесут. И на выходе из школы дети спрашивают, и какой смысл в том, что мы здесь 10 лет отсидели? Кто отличник, кто двоечник, кто худой, кто полный, кто был другом? А кто подлец, кто потел, трудился, а кто все время веселился, выход у всех один через эту черную и таинственную пугающую дверь под названием ⁇ Смерть ⁇ А весь смысл в том, что он заключен в том, что будет после этой школы, в том ином будущем, что начинается за порогом, за этой черной и пугающей дверью, под названием Смерть первая, через которую пройдут все. И последующее бытие каждого определит тот экзамен, что будет за этой дверью. Этот экзамен определит то, что каждый вынес внутри себя из этой школы, кем стал, во что превратился. Кому красный диплом для поступления в любой вуз вселенной, кому справка профтехучилища, а кому сразу наручники на руки. Кому в тюрьму, а кому открыт весь мир. Как говорил сам Господь в Евангелии от Луки, ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Поэт Михаил... Лермонтов прекрасно писал об этом. Но есть и Божий суд, есть грозный суд, он ждет. Он недоступен звону злата. И мысли, и дела он знает наперед. А за, тысяч, за три тысячи лет до него об этом еще говорил премудрый царь Соломон, взявший на себя псевдоним Эклесиаста, чтобы не смущать читателя своим высоким царским титулом. Эклесиаст, глава 12. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, в этом все для человека. И всякое дело Бог приведет на суд все тайное, хорошо ли оно или худо. Всякое дело Бог приведет на суд. И у Бога в том мире нет ничего тайного, там все открыто, там нет нераскрытых преступлений и скрытых подвигов. Там жизнь каждого человека, как на ладони. Каждая минута, о чем думал, о чем заботился, куда стремился, о чем мечтал. Кстати, после Соломона, уже через тысячу лет, сам Христос дополняет в Евангелии от Иоанна, глава 5. "Истина, истина говорю вам, верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную. И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. То есть уверовавший во Христа проходит высший Божий суд, суд автоматом. То есть звание христианина перекрывает все недочеты, просчеты, долги, ошибки, совершенные в жизни. Почему? а потому что Сын Божий уже заплатил за все ошибки своих детей своей кровью, подчеркну, только своих детей, то есть только тех, кто поверил Христу и, Христу и принял чистым сердцем Его страдания и Его кровь, как страдания за них во имя спасения их. Каждый христианин уже омыт, очищен от всякой грязи, кровью Иисуса Христа и на суд не приходит. Он уже до окончания школы жизни перешел от смерти в жизнь, то есть принял жизнь вечную и записан в книге жизни. Мы, христиане-победители, мы записаны в книге жизни. Мы можем изгонять силы зла, если имеем веру хотя бы с горчичное семя. И эту веру мы можем приумножать в своей жизни. Некоторые из молодежи, самые считающие себя самыми умными на свете радостно восклицают о так я всю жизнь буду жить грешником а перед смертью скажу что я уверовал в иисуса христа во-первых бесы они четко контролируют все шаги такого мудреца по жизни наперед и они просто не дадут этому человеку такой возможности их бесов провести вокруг пальца. Их человеку провести все равно, что цыпленку перехитрить волка. Во-вторых, такие люди хотят провести тех, кто видит их насквозь и предугадывает все их шаги. Просто сказать ⁇ я верю ⁇ это еще совсем недостаточно. Вера предполагает в себе коренные перемены во внутренней, духовной и во внешней жизни. И если провозглашение себя христианином может занять по времени ну, несколько секунд, то внутренняя подготовка к такому значимому повороту в жизни может порой занимать годы, а то и всю жизнь. Хорошо по этому поводу писал апостол Яков. Глава 2. Так и вера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 Хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Ну, точнее было бы сказать, бесы знают, что Бог един, а уверовать – это означает посвятить свои силы и время жизни исполнению заповедей Божьих. Яков продолжает, ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. И вот теперь, когда мы обладаем достаточными знаниями, можем и определить, в чем состоит смысл и цель временной земной жизни человека. А смысл и цель временной земной жизни человека – войти в будущую жизнь, в жизнь вечную. А жизнь полная и живая возможно только с Богом. А существование без Бога называется смертью вечной. Или второй, мучением без ожидаемого конца. Как написано в Откровении, глава 21, боязливых же и неверных, участь в озере горящим огнем и серую это смерть вторая. Мы, люди, на этой земле как цыплята в инкубаторе или как семена, посеянные в поле. Проходит время, мы растем, и у каждого появляется свой характер, свои наклонности. Через некоторое время приходит смотритель и определяет вот этот экземпляр на ну, почетное место, а этот помойку. В Евангелии от Луки, глава 13, Господь приводит пояснение. И сказал сию притчу. Некто имел виноградники в своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел.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 Просыпаясь, должен задумываться о своей жизни. Зачем она ему дана? И на что он ее тратит? Тратит этот бесценный Божий дар. Куда движется его корабль жизни? В направлении или жизни вечной? Или в направлении смерти вечной? Смысл и цель земной жизни человека – войти в жизнь вечную, в небесное Царство Отца нашего Небесного, Господа и Бога всей вселенной Иисуса Христа. Держись, Христа, и Его заповеди, и не попадешь А в помощь нам для этого даны молитва и Евангелие, и разъяснение святых отцов, и руководство Святого Духа. Ну, а на этом желаю всем путного ветра и всем футов под килем своего корабля в море жизни. Прощаюсь со всеми с вами. До новых встреч! И всем всего самого доброго.